Ну что, я вас приветствую, знаете Я недавно зашел на канал Славы И увидел то, что его, короче, какие-то зашкварыч Чмырили, я вообще с этого угорал Я реально жестко угорал С их, с их накатов, с их просто Буллингой и Славы И, короче, мне Слава не разрешал Что вы понимали, мне Слава не разрешал Как бы снимать видос по данной теме, но как видите, он теперь разрешил. Ну что есть что, вот это обращение не ко всем. У Оперликса есть и нормальные но все равно Данные люди это просто зашквар. Короче, давайте немножко рассмотрим вообще комментарии со всех видео про OpenRig со славой и посмотрим, что там люди пишут. Мне кажется, под этим видосом тоже, короче, его аудитория будет тоже жестко разрываться. Если что, если вы будете мне сейчас написать, ой, как мы обиженные, я, короче, буду вас игнорировать, потому что вы даже не разобрались, лезете в какие-то дела. Короче, давайте начнем уже. Посмеялся души Аргументы профи на высшем уровне Не то, что эти риксы, извиняюсь, конечно, за качество Но все равно, давайте разберем его Комментарий по жесткому Ну не по жесткому, короче, смотрите Аргументы как минимум Лучше и правдоподобнее чем у Рикса. Это Рикс даже вообще в это не влезал. Слава просто его сейчас максимально душит, а вы как-то пытаетесь его защитить. И знаете, что самое прикольное? Вы даже не понимаете, кто прав, а кто виноват. Рикс сплагиатил видос у Славы. Славе это не понравилось, мне тоже бы не понравилось. И это аргументы не то, что на высшем уровне, они просто правдоподобные и они как минимум хотя бы нормально, а не то, что у вас то, что думаешь, мы типа поверим, да вы даже не видите явной правды. Вы видите только то, что Опен ангел спустишись с небес. У него нет ни одного грешка, и то, что он самый лучший на свете. Но нет, надо подумать, надо посмотреть. И вы поймите, что Опен вы тоже даже и ситх. Люди, давайте сначала начнем с Опен а потом уже начнем славу зашкваривать, ой, чмырить. Ты думаешь у тебя получится переубедить нас ты всего лишь жалкий хайпер да если бы слава хотел хайпиться, он хайпился по жесткому а так у него еще анимации выходит который я извиняюсь занимает очень много времени так что это хайпом назвать нельзя тем более вас слава вам знаете сколько раз уже говорят что ему хайп не нужен да я знаю его как себя ему хайп да вообще не нужен Может пару сходов выпустить и будет намного больше толка чем у пенрикса тут Пенрикс реально умным умный так я, так и Слава, ну мы ч? Вы говорите то, что. Нет, знаете вот, БМГ Фокс на меня, да, на мне хайпится, потому что именно только, ну, как бы вам объяснить, любая ссора. Хотя бы набирают просмотров. Но Слава не ссорится. Слава пытается вам показать, что OpenRX у него украл видос. Что и есть правда. То есть вы сейчас хотите сказать, то что если OpenRX украдет у кого-нибудь видос, данный человек должен просто закрыть глаза. Ну якобы это OpenRX. Типа OpenRX. Ну это же OpenRX. Ну, ну ты что не понимаешь? Это OpenRX. Ты что не лёгешь OpenRX? Че, вообще офигел, что ли? Тима, у вас такие аргументы. У вас даже реально нормальных аргументов нету. Вы говорите, что Оперик самый офигенный, самый лучший. Хотя вот это абсолютно не так. Давайте к следующему. Интересно, а будет третья часть обсирания Рикса? Я вам скажу, это не обсирание Рикса. Это просто он пытается сказать, то, что его видос украли, а вы ему максимально не верите. То есть, знаете, как это выглядит со стороны? Так, ну, опен украл у него видос но ведь это опен значит опен прав это не так вы меня уже достали то что если кто-то быкует на опен то сразу он не прав так кто быкует то ты не прав Слав не быковал слава просто защищается кто первый уже начал выдать всю фигню опен который украл у него видос я знаю Славу, и поверьте, он просто так не любит оставлять украденные его видосы. Он по-любасу скажет про это. Он по-любасу. У него, у него если, если только хотя бы намек на кражу, он по-любому будет уже подозревать, что украли видос. И будет пересматривать каждый видос данного человека, чтобы увидеть, где он украл у него видос. И если это так, то он поэтому и скажет насчет его засирать, потому что он украл у него видос и даже не... не указал. А давайте, давайте вот так вот посмотрим. Само название видоса про Оупен а. сразу все понимают, про кого идет речь. То есть у них нету такого такого, а, такого ощущения, а, а про кого он говорит. А когда ты крадешь, когда ты крадешь видос, то такое ощущение, как будто он украл. То есть типа, И у кого украл? ХЗ. То есть он даже не, не указал славу. Ладно, let's go дальше. Сгулача. Слушай, теперь ты начал уворачиваться, а ты говоришь, типа, тебе не нужен хайп, то ты на 4 а так бы начинаешь Но, с более маленьких каналов, а... короче, то что он якобы начинает с более маленьких каналов, а потом будет на более большие. Знаете, такой разворот событий будет только если большие каналы будут у него красить видосы, тогда да, а так, один раз в истории был тот случай, когда он просто так начал на одного ютубера гнать, это был Саша36К, но ну, и то из-за того, что я на него попросил, сделал обзор и просто... Потому что это была моя тогда рубрика годная или говно И Слава просто тоже решил по нему снять видос А так он никогда без каких-то там особых причин Не начнет ни на кого базарить Потому что он может снимать шорт И все, ему будет это так приносить просмотры А вот лишние вот эти вот заботы насчет того, что Там с Кенда Сориса ему не нужны Почему я клиенту на это, конечно, с видео с 14 просмотрами? Давайте сейчас начнем славу заседать за тупо вкусовщину. Я понимаю, вот это аудитория опенрикса. Чемурить за вкусы? Офигенно, просто лучшие ребята. Просто, знаете.. В чем-то прикол. Это же, это просто вкус. Я не знаю, зачем он так делает. Ладно, я даже не буду на этом останавливаться, go дальше. Ага, не удалял он ничего. Я серьезно не понимаю данных людей. Он правда не удалял. Есть такая фича, как бот, который мне забанил стримы. Который просто может неправильно подумать. И все, и тебя банки дают. Так что тут такая же фигня. Твой просто бог может подумать, что твой комментарий просто оскорбительный И все, забанит твой комментарий. Короче, вывод такой, что... Почти половина. Ну, не половина, короче, те, кто явно хотит просто малолетние. И...